В первом блоке мы рассматриваем подробно тестирование ниши, выбор и а, тестирование товара. Да? Это уже четвертое занятие, если ты не смотрел первые три, то зайди себе на почту, там должны были приходить ссылки, обязательно их посмотри, потому что, если у тебя есть такая задача выбора товара, если ты еще не знаешь, в чем торговать, или, возможно, ты хочешь найти новый товар, то там написаны интересные способы для а, поиска этого товара. Ну что ж, а сегодня мы поговорим о тестировании. То есть Все, что было до этого, это была косвенная проверка. То есть мы косвенно определяли а, в WordState, мы косвенно определяли в а, социальных сетях активность, мы косвенно определяли на купонных сервисах, а, в книге там еще расписано про форумы, про специализированные площадки. Да? Но это все косвенно. Нужно понимать, что это не путь, не путь прямой проверки. Вы никак не влияли на ситуацию. А сейчас мы говорим о пути прямой проверки. И... Как же это делается? Тут два пути, в зависимости от того, какая у тебя сейчас ситуация. Да? Есть у тебя деньги или нет. Если у тебя денег нет, вот первый вариант, да, денег нету, ты делаешь следующее. Ты идешь на доски объявлений, в частности, в первую очередь на Авито, возможно, у тебя какие-то региональные доски есть, да, и размещаешь там объявление на тот товар, который ты тестируешь. То есть делаешь описание, картинки туда прилагаешь, делаешь хорошее продающее описание, обязательно требуешь, чтобы человек позвонил тебе, да? то есть в конце текста ты пишешь, что позвоните, там, звоните по такому телефону, вот. либо на форумы какие-то специализированные подписи себе ставишь, да? в зависимости от того, какой у тебя товар. То есть бесплатными методами пытаешься продвигать, рекламировать свой товар в сети интернет, и понимаешь, есть ли отклик или нет отклика, звонят тебе люди или не звонят тебе люди. Опять же, где ставить на авито, независимо от того, в каком регионе ты находишься, находишься ли ты... В Урюпинске, еще там э, в каких-нибудь далеких городах нашей родины, где ты находишься в Беларуси, в Украине, да где угодно. Обязательно ставь на столицу, потому что ты, у тебя времени ограничено. То есть время ограничено, ты пойми, и нужно быстро понять, есть спрос или нет. И опять же, продавать нужно по России, то есть продавать по СНГ нужно, по Украине, Беларуси. благо у нас есть таможенный союз, это в Казахстане, да, замечательно. Вот. Немножко оттокся, извини. Значит, делаешь объявление на Авито, ставишь свой номер телефона. Кстати, номер телефона, как вообще его сделать, есть специальные, специальные сервисы, которые предоставляют тебе московский номер телефона, питерский номер телефона. Причем, а в зависимости от качества предоставляемой услуги, да, там хорошее будет качество связи или нет, от 5 долларов ты можешь себе вывести московский прямой номер телефона себе на компьютер за 5 долларов. Ну, блин, это замечательно. Ладно, про это тоже все рассказывается подробно. Это первый путь. Ни в коем случае не бойся выкладывать товар, когда у тебя его нет. Я понимаю, что с точки зрения банальной логики, с точки зрения обычного человека, это странно. Обычный человек привезет товар, положит в коробки, они будут пылиться, и как только вот они появятся у тебя, ты начнешь пытаться его продавать. Нет, это так не работает, это работает по-другому. Ты его продаешь сначала, понимая, что а заказы есть, люди хотят привезти, и только после этого начинаешь его привозить, осуществлять действия для того, чтобы найти поставщика, привезти товар там, и так далее. Да? Что, для чего? Чтобы не сесть в лужу. Те люди, которые э, привозят товар, не тестируя спроса, вот стоят коробки, 70 70% из них сливаются, потому что они сделали неправильный шаг. И только 30% как бы радуются жизни, все у них хорошо, именно потому что ну им повезло, ну, повезло. 30% повезло, 70% не повезло. Хочешь так играть, я думаю, что это плохой вариант играть. Так. Полиция не приедет, еще раз тебе говорю, что ОМОН там не подлетит к тебе, в том случае, если ты выкладываешь объявления, на которых у тебя нет товара, да? Ты просто отвечаешь, что, ну извините, там закончился товар, может, там через недельку подвезут и так далее. Да? То есть человек это тебе забудет там уже через час. Он забудет твой номер телефона, твое имя и так далее. То есть, он позвонил, товара нет, ну что ж, что-то поделать, извините, ничего страшного. Второй вариант. Второй вариант – это если деньги есть. Да? То есть, если деньги есть, делаешь следующее – сайт одностраничник. Что такое сайт одностраничник? Это сайт, какой-нибудь типовой, с белым, там, с белым фоном, с продающим текстом, с картинкой, лучше с видео твоего товара и кнопочкой «Заказать, купить». Да? Под один товар под одну группу товаров делаешь один сайт и <coughs>, пускаешь у него яндекс директ да то есть яндекс директ тоже ты можешь его пустить для этого нет никаких ограничений просто вот там 1000 рублей а лучше 5000 рублей если деньги есть да вложу на тестирование на тестирование этого товара где сделать сайт если ты никогда не делал сайт сколько это вообще может стоить free tirelance.ro если ты не хочешь делать сайт самостоятельно ты можешь зайти на этот сервис где полно специалистов, которые помогут тебе это сделать стоимость от 500 рублей от 500 рублей можно сделать себе одностраничный сайт как это подробно делать, у меня есть видео отдельное пожалуйста, зайди, найди меня ВКонтакте Василий Ногинов Гавайев это мой ник да? То есть Василий Ногинов я так зарегистрировал везде, это моя фамилия найди Василий Ногинов найди мое видео ВКонтакте, где я по фриланс подробно рассказываю что дальше так, что, что, что дальше? На фрилансе делаешь сайт. Можно сделать сайт самостоятельно. Есть программы, которые это позволяют делать. Есть сервис, например, NetHouse. Да, вот Nethouse в Яндексе -набили. это сервис, который позволяет самостоятельно собрать а, сайт вручную. А, более того, если ты заказал на фрилансе а, типовой этот сайт одностраничный для себя, ты всегда можешь его использовать. Ничего страшного, если у тебя там. Один, товар номер один, товар номер два и товар номер три, когда ты их тестируешь, будут на одном сайте, ну то есть на одинаковых сайтах висеть. На разных доменах, но одинаковых сайтов. Ничего в этом страшного нет, еще раз тебе говорю. Потому что тебе нужно протестировать. Если ты поймешь, спрос есть, конечно, ты будешь ее обидоизменять этот, этот сайт, ты сделаешь себе нормальным сайтом, все как положено. Но, если спроса нет, то, то нафиг, нафиг этот товар вообще зависит чем-нибудь другим. Так. Яндекс делает. Ну, от 300 рублей там можно вкладывать, да, но ну, лучше 1000 рублей, э -э, если деньги есть, лучше 5000 рублей. Опять же, э -э, не обязательно лечь в спецразмещение, можно и рекламироваться, и в гарантированных показах, да, э -э, обязательно нужно делать так, чтобы поисковые, чтобы твое объявление соответствовало поисковым запросам, да, чтобы оно выделало жирным цветом. Про это я отдельно э -э, поговорил в рекламном блоге, да, сейчас у нас тестирование ниша. Но вот. Быстрый способ, и вообще классический способ тестирования ниши – это «Яндекс.Директ» и одностраничный сайт. Да? Вот, вот, вот, вот что тебе нужно, если у тебя деньги есть. Если денег нет, идешь на «Арлитр», на «Форму», а, пытаешься бесплатно рекламировать свой товар. Опять же, товар тебе еще не нужен. Вообще не нужен. Какие плюсы ты получаешь, если делаешь так, как я тебе сейчас говорю? В первую очередь, а, ты снижаешь свои риски. Потому что, а, если ты вложишь свои деньги, привезешь товар, будешь сидеть на этих коробках, а он никому не нужен, либо торговать им сложно, ты очень сильно рискуешь. А так, если у тебя звонки есть, если люди тебе звонят, ты понимаешь, что ты этот товар продашь, и, в общем-то, гораздо более спокойно себя чувствуешь, и это дает дополнительный тебе драйв, дополнительную мотивацию. Второе, время ускоряется быстрее. Да? То есть, даже, ну, то есть, вот ты когда тестируешь товар, ты можешь сразу 10 сайтов тестировать, 20 сайтов тестировать. То есть, у тебя один шаблон ты заказал, и на фрилансе меняется там картинки, текст меняется, кнопка заказать одна и та же остается, да, 10 товаров, домен стоит 100 рублей, то есть на каждый сайт 100 рублей домен, и вот пошел тестировать сразу там, протестировал 10, из них там 2 нормальных, начал ими заниматься, протестировал 20, из них 4 нормальных, начал ими заниматься, да? Вот, то есть время ускоряется гораздо быстрее, чем а, тебе ждать свою поставку, искать поставщиков, это, ну, как бы, на это нужно время. А зачем искать поставщиков? тратить на это время, если этим товаром ты не будешь заниматься, потому что у него нет спроса. Да? А, третий момент – это понимание спроса. То есть ты снижаешь свои риски, ты ускоряешь процесс вот этого своего бизнеса, а, но еще ты понимаешь спрос. Даже если ты а, по каким-то косвенным признакам считаешь, что спрос есть, ты считаешь, что там люди продают, там люди продают, значит спрос есть. Хорошо, возможно, он есть, но если он для тебя новый, этот товар, ты его не понимаешь. И когда люди тебе звонят, ты можешь с ними поговорить, ты можешь уточнить у них, зачем им этот товар, сколько этого товара им нужно, как часто они его покупают. Ну, вообще пообщаться с людьми, чтобы узнать, зачем этот товар нужен, чтобы понять спрос. Сразу же ты отметишь себе наиболее популярные позиции, да, которые ты можешь потом заказать. Сразу же ты отметишь, кто вот твоя целевая аудитория, кто тебе звонит на эти, на эти объявления. Женщины, мужчины, какой у них примерно возраст, молодые это люди или это уже люди зрелые. Да? То есть тут ты уже сможешь понять свою целевую аудиторию. И это, конечно же, тоже очень хороший плюс. В общем, прямой способ проверки, результатом его являются звонки на твой телефон на твой телефон, да, звонки от клиентов, и когда они тебе звонят, ты понимаешь, что этот товар ты продашь. И после этого ты уже идешь к поиску поставщика, к определению объема, да, про все это мы поговорим в следующий блок. Но вот результатом этого блока, который мы сейчас с тобой по тестированию выбора товара, это звонки. Если у тебя звонков нету, к следующим блокам переходить наверное рано. Единственное исключение, если у тебя уже есть какой-то бизнес, ты уже понимаешь, что этот товар тебе нужен, все, что тебе нужно, это докопаться до Китая. Но если ты начинаешь свой бизнес, то без звонков очень-очень очень рискованно переходить куда-то дальше. Вот. Это я вот то, что сегодня хотел рассказать. Так, смотри, блок по тестированию товара у нас, в принципе, закончен. Да, то есть мы рассмотрели косвенные способы, ты понял, что ты хочешь прямого способа, что ты хочешь звонки получить. Как это сделать в двух вариантах, я тебе рассказал, либо идешь на Авито, либо делаешь Яндекс.Директ плюс одностраничную классическую связку. А в дальнейшем мы будем рассматривать уже следующие блоки. Это блоки будут по определению объемов, которые тебе интересны, по поиску поставщика, по договорам по значит, тому, как привести этот товар в Россию, по ростаможке и так далее. То есть, на самом деле, у нас еще долгий-долгий с тобой путь, но пока ты не получишь этого звонка, пока ты не получишь 10 звонков, 20 звонков от клиентов, которые хотят у тебя что-то купить, мы дальше не сможем пойти. Вот, поэтому очень-очень настаиваем на том, что ты выбрал этот спрос. Это результат, это залог твоего успеха. Еще раз, значит, я желаю тебе успехов, я желаю тебе создать и развить свой бизнес с Китаем и Китай тебе в помощь.